Здравствуйте, мои хорошие, сегодня я хочу с вами собрать тортик, тортик в виде восьмерки, я вот уже один корж, это пьяная вишня, как пьяную вишню делать у меня есть на моем канале, я уже вот собрала его, здесь вот начинка в середине, вот и второй бисквит, вот я сейчас буду его разрезать, сразу я Сделай так, вот тут вырежу, чтобы вот этот круг сюда вот так вместить. Вот так сейчас я сразу же так сделаю. Будем примерять. Вот так вот, чтобы было, вот видите, вот, вырезала, и сюда вот так подсунуть его, и все, этот кусочек убираем. Вот. и я сразу вот так вот прорезаю вот. пропитка у меня клубничная и сейчас мы будем пропитывать крем у меня сегодня Сыр мягкий 150 грамм 150 грамм масла сливочного 200 грамм сахарной пудры это мне сегодня такой крем будет вот. пропитываю у меня здесь и я сейчас вот вот так вот будем прям и мазать вот подставочки это я детям делаю цифра восемь моим дочечка доте моей помощницы так вот сделаем Здесь вот положила желе и сверху крему. Пала наверху, вот так. И пропитываю этот бисквит. пойдет лишние ну вот так вот получается у нас так. я захотела Прослойкой желе сделать тортик, вот так, вот Тут мы сформировали цифру 8 Здесь у меня пьяная вишня а здесь с прослойкой желе у нас будет пускай теперь я в холодильник поставлю она застынет вот и потом будем украшать когда она застынет уже там украсим с вами этот тортик я вам покажу как я буду украшать вот такой вот тортик у нас будет с такой начиночкой захотелось мне сырную начинку крем у тортика вот Чтобы фрукты какие-то выложить можно персики консервированные тоже очень вкусно будет так что вот так вот Получается. Ой. Вот. Я потом белково заварным. Буду здесь все выравнивать. Вот. Объем тортика здесь 25 сантиметров, а здесь 18 сантиметров. что вот так я решила украсить, не украсить, а сделать торт восьмерку на 8 марта, девочка мои. Вот. Это будет раньше, чем 8 марта. Ну, не... А сейчас захотели торт. Я решила сразу уже. Ничего страшного. И на 8 марта пирожек наделаем. Так что вот так вот. Ну все. Будем ждать украшения тортика. Так. Ну что, мои хорошие. Будем украшать тортик восьмерку нашу. Значит, сейчас я хочу сделать Ой, так паутиночку здесь, вот немножко так вот край этой восьмерки красным цветом. Сейчас возьму зубочистку и сбоку немножко сделаю такую вот паутиночку. 쭉쭉 как треугольнички делаем. Можно волнами, можно как хотите. Вот так вот. Начерпите. И сейчас я возьму немножечко крема. Краситель розовый, тут продукт красим красителя туда. наватый Сейчас я покажу, каким цветом получается. Такой вот цвет. Беру насадочку единичку. Так, еще я хочу сразу сделать дырочки здесь на восьмерке, да? Вот. Я беру вот такую вот у меня маленькая есть зубочистки, здесь поставим и здесь кружочек сделаем, вот так вот обозначили, так и я беру. Я беру зеленечку. Вот, И сейчас там еще один китик возьму. Ступай. чтобы было сюда ему и на мешок Все бока вот так вот сделали, и я хочу, где мы вот сделали вот тут круг, да, как да, в этом восьмерке у нас кругочки. И тут паутинку сделать. Вот так вот сделали. Насадочку звездочка открытая будем делать бордюрчик снизу. Открытая злодочка. Вот такая. Она белый крем. А я делаю. Вот. Да, белый вот такие тяги. Делали внизу, теперь будем наверху делать. Сначала здесь вот такие как звездочки сделаем, выдавим вокруг этой паутинки, что мы сделали. звездочки. Сейчас я домешаю крем. Постратила сразу. Тут немножко осталось мешочки. мешочке. не будем. Хочу терпанчики маленькие сделать. Небольшие нацисы попробовать. Ведь вот наш маусик. И вокруг делаем. Вартью. Сейчас начну. Ракушечку тоже. хорошо видно. красиво выходит честно вам говорю не знаю как и не знала как я буду украшать так что проходит в голову сразу смотрю что нужно примерно так вот так бы сделать так я сделала по-своему делайте по-своему потому что я думаю сначала одно вот час назад так начинаю украшать уже все Но сделаю так как мне нужно уже сейчас кошечку и теперь сейчас будем с вами наверно нарцисс, наверно да поставим а потом будем тюльпаны пробовать делать значит нарцисс. значит будем сначала серединку намешаем мы желтый крем же да надо значит берем желтый крем сейчас промешаем. желтый краситель продукт тоже вот такой так столько красителя взяла промешиваем, и тачинки буду делать травкой такого вот травки нету, можно брать насадочку от перышка. И сразу промешаю белый. Ручкиш, нарцисса. сразу приготовлю. Вот так вот, помешаем. Листочки вот у нарцисса, да, буду делать насадкой листик. Но мне там без номера, там там набор, видите, мне без номера идет. Вот так вот помешала. И сразу набираю. Так, где она тут? Сравка вот желтая, набираю. желтый. набрала там по вот столько я думаю хватит дальше я беру насадку роза 2 сантиметра будем серединку что ничего доделывать так вот верхушку там Травки этой. Ее. И насадка листик вот, вот такой вот из номера она у меня насадочка эта белый. белый. Постик. Дальше делаем основу. Можно прям на торте делать. Я не буду прям на торте. И пробуем массажировать вот насадкой травки. Вот. Сделаем. И теперь берем вот насадка розы делаем тут вот окружность вот так вот крутим вот так вот сделали да и подсаживаем лепесточки вот так вот так Три четыре, пять. У меня шесть штучек получилось. Вот такой вот. Ну как не я не пойму, что это нарциссильная. Ну, похоже, вроде. Ну вот так вот. Сделали и отсаживаю. Здесь вот посадим. Дальше. Можно на тортику прям делать вот, но не хочу я. Я хочу так сделать. Так, сделали. Насадка травка. Садили, насадка роза и пошел. Вот так вот крутить. Можно изогнутую розочку взять. Вот серединку да, сделали. И делаем. песточки. Вот нарцисс. Два. Три. Четыре. У кого сколько получится? Пять. Шесть. Вот такой вот. Здесь посадим. Так же все делаем так. И... Серединку сделали. Продолжаем. Так и вытягиваем. Вытягиваем. да похоже вроде-то ну что тут еще надо так здесь посадим нашу красоту и так вот делаем еще садили и крутим так ставим насадочку и крутим мешок сам держим с насадкой все на месте а сам вот прокручиваем и вот берем снова вот листик и вытягиваем вот так лепесточки надавливаем вытягиваем вот видите так вот началось куда же вы теперь Да, еще одну, что-то мне понравилось будут у нас вот опять же Продавили и вытянули траву и берем вот вот тут вот так держим вот насадочку и крутим давим и все только гвозди крутим так прокрутили все можно еще вот, я вот насадка, ну как мне, красивее так вроде мне выходит, потому что гладенькая все вот, окружность ровненько да, получается. А можно насадку э, дырочка взять, или там карнетика можно вот тут вот так вот спиралькой делать вверх и все, если у кого не получается так. Но мне так красивее. Не знаю. Это кто как хочет. Вытягиваем. Так вот, и хочу сейчас тюльпаны. Тюльпаны тут так будут, вот так вот тут. тут. Ну, сейчас что-то придумаем. Сейчас мы что-то придумаем. Сколько это у нас 5 нарциссов, да? И будем сейчас сделаем, значит, сделаем белые. Нет. Красные тюльпаны будем сегодня делать. И сейчас я скажу, или желтые, или белые. Сейчас мы будем присматриваться хорошо. Что лучше будет. Что будет лучше, какой цвет. Белые нет, а желтые, желтые тюльпаны еще будут. Потому что фон тортика белый у нас. Ну я и тюльпаны не буду сильно красные такие вот делать. Вот такие вот розовые такие вот у нас. Или добавить краситель, Добавлю. Пускай будут такие же тоже красные. Немножко вот добавила еще. Сейчас я размешаю. У нас будут такие вот тюльпаны тоже. Ну а что, пускай. у нас такой получится так вот. и сейчас желтый промешаю беру вот крем желтый добавляю где мы красили вот, вот я и это сюда добавлю выдавлю В чем тут буду мешочки Промешиваю, вот так вот, промешаю и будем сейчас служить. Линейки, линейку меш. Мешала и сейчас я буду мешочек укладывать. Сейчас я скажу сколько сантиметров у меня вот здесь где выход, сколько диаметр этого тюльпана. Вот сейчас скажу точно, два сантиметра. Вот это два сантиметра диаметр. Так вот набираю белый сюда. Это у меня маленькие тюльпанчики, а большие я не мерила. И красный. Так вот. Сейчас я померю большой, сразу вам скажу, что-то мне интересно, сама даже не мерила. Вот такие большие у меня, вот. я сейчас скажу вам, два ага, это половиной сантиметра, вот эти большие, вот это большие. Сейчас будем пробовать отсаживать? Желтенький. Так вот получается. значит, мы будем листочки теперь делать. Сюда еще одну, один нарцисс сделал не надо. Сюда вот. будем делать листочки делаем листочки же желтый краситель добавлю сейчас зеленый краситель у нас будут такие листочки вот так вот. сделаем такие листочки берем зеленый краситель вот такой вот добавляем Здесь убираем. Так, спать уже и красим. Берем насадочку для тюльпанов и насадочку листик еще. Наверное, будет мало еще сейчас добавлю сюда. одну порцию делала, как обычно, 400 грамм сахара, 150 грамм, все промешала, и берем сейчас насадочку, такая для келькана, и такая вот насадочка, листик номер 70. Сначала будем дельфинчиками листики делать, а потом и сделаем. Так. Такие небольшие листочки так вытягиваем. Мы так вытягиваем и мы отпускаем вот. такой весенний тортик у нас получается Это не только первый дальше будет Это я для своих девочек Сделаю, потому что больше никогда будет так. Но сейчас хотят уже. Я решила уже сделать сразу, пока у меня время есть сегодня вот. стоят там мы будем вытавливать крем чтобы было красиво вот. и сейчас листики еще сделаем еще вот так вот Так. крема набрала как будто такие листья я думаю все хватит, потому что если я начну сейчас вот это лепить крем остался сюда больше ничего не нужно чтобы так не так Ага, нет, не все. Вот видите, сейчас, ты вот готовилась уже. Сейчас беру оранжевый краситель, капельку беру, оранжевый, беру щеточку. Иди, где нарциссы эти, я сверху вот тут буду верхушечку вот так вот красить. Вот так вот. Вот забыла, видите? И смотрю, вроде что-то еще надо делать. Ну, что-то я забыла. Что-то я не сделала. Вот, сейчас доделаем, ничего страшного. сложного их тут делать нарциссы эти у кого нету травки можно брать дырочку насадку Четочкой берем, красим. Вот так. Капельку тут надо вот этого красителя. Все. А теперь уже все. Хватит больше ничего не нужно и сейчас я вам буду показывать вот. такая восьмерка вот видите ничего да так вроде аккуратненько все Светленько, нежненько так получается. Такие нарциссы вот. Тюльпаны. Тюльпаны маленькие у меня сегодня. Я большие не хотела брать. Вот. просто. Все просто. Такие вот бока. Ракушечку сделала я. Вот так вот у нас получается. Красивый. Мне понравился нежненький, девочкам понравится мой. Что вот так? Я думаю, вам тоже понравилось. Если хотите, повторяйте. Вот так можно украсить на 8 марта цифру 8. Весенний тортик. Ну все, до новых встреч! Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, же не забывайте. А то я что-то уже не говорю это. Ну все, теперь. До свидания. Дорогие мои девочки, я вас всех хочу поздравить с 8 марта. Я вам всем желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, достатка ваших семей, чтобы у вас все было хорошо. Я вам всем желаю здоровья и всего самого наилучшего. Пускай у вас все будет хорошо, чтобы у вас слезы были только от радости, чтобы у вас все было замечательно. И я хочу вам сейчас Разрезы тортик, показать разрезе торт, цифру 8. Вот. Я вот пекла. Я вам обещала показать разрезе тортик. И сейчас я вам покажу, что у нас вышло. Вся, камеру опущу немножко. Здесь у нас с прослойкой желе. Сейчас я отрежу, посмотрим. Сейчас я возьму. Вот так вот, я хочу посмотреть вот. Это с прослойкой желе я делала. И сейчас пьяную вишню. Так уберу, чтобы аккуратненько было. Вот у нас и да, разрез этот. И сейчас, ну, наверное, на эту сторону также пьяную вишню. Это с прослойкой жили. Два тортика здесь у меня. Так, вот, серединку я вам вот показываю и сразу тортик. Вот. Торт в разрезе у нас такой вот получился. Еще. серединка такая получается, так что вот так вот я вам обещала показать, показала, Тортик в разрезе, я думаю, вам видно. Вот. Еще поближе покажу. И пьяная вишня. Вот такая серединка. Так что, вот так. Я вам всем желаю всего хорошего. И до новых встреч. Пока-пока.